Итак, друзья, всем доброго времени суток. Сейчас хотел показать вам уникальный инструмент от проекта King Profit. Вы видите, у меня куча разных ботов. Где-то есть 800 подписчиков, 300, 100 и так далее. Их много у меня ботов. И по каждому проекту свой бот. Я хотел просто показать, как это суперски работает. Я сейчас на вот этот вот бот... Сделаю рассылку, и вы увидите, как быстро она проходит. Она просто, просто летает. Вот нажимаю, вставляю и отправляю. И ждем. Уже пришла. Вот сколько прошло? 5 секунд? Ну, может быть, 3 секунды. И уже пришла. И так сейчас 7 придет. Всем подписчикам, которые 683 минус 136, ну где-то 500 с лишним человек. Поэтому используйте данный инструмент. Это просто супер, это сказка для любого человека, кто занимается в интернете бизнесом. Бизнес в интернете это очень хорошо, когда вы получаете денежки. Всем удачи и пока.